Это настройка подключения торговых счетов для получения онлайн данных и торговли в платформе ATAS. Рабочие пространства – это набор слоев и настройка расположения окон. Настройка слоев – это управление слоями внутри рабочего пространства. Рабочие слои – это открытие панели для быстрого переключения между рабочими слоями. Настройки звуков – это настройка системных звуков программы. Комиссия за торговлю – это настройка значений комиссии. Вы можете настраивать персональную комиссию для каждого инструмента. Смещение времени. Данное окно служит для настройки отображения времени в платформе АТАС. Торговые площадки. Данный пункт меню предназначен для тонкой настройки времени торговых сессий на различных биржах.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 это лента, но данный вариант ленты группирует полученные тики таким образом, что трейдер видит фактические рыночные ордера в полном их объеме. спред Tape. Данный модуль является промежуточным инструментом анализа между классической лентой принтов и кластерными графиками. Он показывает распределение объема в каждом конкретном спреде. All Price. Это счетчик распределения объемов по ценам.